Ну что ж, уважаемые коллеги, добрый день. Я Худяков Сергей, руководитель частного учреждения Институт развития местного самоуправления. Приветствую вас на третьем вебинаре, заключительном вебинаре, который посвящен развитию местного самоуправления в Республике Казахстан и возможностям участия как НПО, так и гражданам в этом процессе. На первом и втором семинарах мы с вами обсудили понятия местного самоуправления, модели, какие существуют в наших академических кругах и, в общем-то, какие страны ближе к каким моделям строят развитие своего государственного управления и местного самоуправления. Мы поговорили об отличиях государственного управления, местного самоуправления. Мы рассмотрели с вами основной документ, который в общем-то, с 1985 года установил критерии, блок критериев, при соблюдении которых устройство государственного управления в данной стране может считаться самоуправлением. И мы с вами поговорили о том, как развивался, развивалось законодательство, регулирующее процессы местного самоуправления в нашей стране начиная от Конституции, которая была принята в 1995 году. И уже практические действия пошли, начиная с указа президента о утверждении концепции развития местного самоуправления в ноябре 2012 года. Сегодня мы с вами поговорим более внимательно о процессах, о том, как пошагово, Проходит процесс принятия решений уже в системе местного самоуправления с участием населения и, в общем-то, поговорим или обсудим вопросы о том, на каких этапах и как более эффективно гражданам принимать участие в этом процессе. Так, давайте вернемся к нашей презентации. Значит, сегодня мы с вами поговорим о тех барьерах, которые существуют в участии граждан в местном самоуправлении, мы поговорим о том, какие шаги может делать неправительственная ну, организации, хоть государственные органы, хоть совместно, по вовлечению граждан в систему местного самоуправления, потому что, согласно концепции, это наша общая задача. Это не только задача МПО, не только задача граждан, а также задача и государственных органов, у которых есть обязательство проводить и методические работы, и образовательные процессы для того, чтобы разъяснить гражданам их новые права, их новые обязанности, и чтобы местное самоуправление в нашей стране стало не просто декорацией или спектаклем, а происходило именно при активном участии местного населения. И вот в этом, конечно, велика роль нас, неправительственных организаций, которые могут организовать встречи, учебные процессы, консультации, разработку методической литературы, какие-нибудь в СМИ, компании для того, чтобы популяризировать процессы участия и вовлечь позитивную часть нашего населения в обсуждение и решение вопросов местного значения. Мы очень подробно поговорим о таких механизмах, которые уже действуют, начиная с 2014 года, как собрание, сход местного сообщества. Мы немножко поговорим о организации мониторинга за использованием средств, направленных на решение вопросов местного значения. И закончим нашу сегодняшнюю презентацию перечислением ряда преимуществ для развития нашей страны, если свершится реальное вовлечение населения в процессы местного самоуправления. Итак, возвращаемся к национальному плану. 97 и 98 шаг как раз приоткрыл нам очередную дверь для того, чтобы законодательство нашей страны мы смогли изменить еще раз в направлении развития местного самоуправления. У нас появилась возможность принимать участие в решении вопросов. На уровне города областного значения, через систему территориальных советов самоуправления, о чем мы говорили вчера. И постепенно, уже в течение пяти лет, расширяется возможность участия нашего населения в собраниях и сходах местного сообщества. И вот уже 1066 сельских округов вот, на этот момент подготовили проекты бюджетов сельского округа. И вот как только будет принят государственный бюджет, подписан президентом Республики Казахстан, буквально в течение там по закону две недели полагается, но обычно проходит раньше, будут приняты сначала областные бюджеты, потом районные бюджеты, и в последнюю очередь, вот как раз перед самым новым годом, должны быть приняты вот эти 1066 бюджетов четвертого уровня, бюджетов сельского округа. Впервые в нашей стране это совершится. Ну, в настоящее время они практически уже скомпонованы, сверстаны, они должны были пройти обсуждение, люди должны быть знакомы с тем, что как бы запланировано в этих новых бюджетах. И вот после того, как пойдет по цепочке, Окончательное утверждение бюджетов, там могут измениться только какие-то детали, какие-то корректировки будут учтены. А в основном бюджеты будут приняты в том виде, в котором вот они вот в настоящее время находятся сейчас. Чем характеризуется текущая ситуация именно вот в сфере развития местного самоуправления? Вот вынужден констатировать о том, что у государственных органов, и чем как бы, ближе к сельскому округу, тем больше, есть реальное непонимание, зачем нужно местное самоуправление. Причем, когда мне удавалось на моих семинарах разговорить аудиторию из сельских акимов, и специалистов сельских акиматов, вот, они вот говорили так, ну мы и так знаем все проблемы, дайте нам деньги. И мы без населения все это дело решим. Все, все правильные решения примем. И вот они искренне считали, что, и может быть и сейчас продолжают считать, о том, что вот привлечение населения в обсуждение этих вопросов, в обсуждение приоритетов использования бюджетных денег, планирование каких-то программ развития сельских территорий, только отнимает за зря время. Вот. И это очень серьезное. Ситуация, я думаю, что ну, на верхних, на республиканском уровне совершенно другая ситуация. На областном тоже, в общем-то, уже начали понимать, что без изменения ситуации в сельских округах мы не сможем стать конкурентоспособной страной. Но теперь нужно это довести когда до специалистов сельских акиматов, что в принципе возможно, потому что люди они подневольные, им можно просто приказать, они даже если они согласятся, выполнять будут. А вот с населением труднее. Населению приказать невозможно. Население можно только убедить в целесообразности, в нужности для самого населения ну, оставить там свою семью, свое хозяйство, детей, внуков, здоровье и принимать участие в этой общественной, неоплачиваемой работе, которая называется процессом местного самоуправления. Мы видим, что и у граждан недостаточное понимание важности участия в этих вопросах. И вот часто вот, на уровне там, дискуссий между государственными органами и населением поднимается вопрос. Ну, есть же специалисты, есть специальные как бы, институтские курсы, есть курсы повышения квалификации. Там готовят управленцев. Но зачем, если у нас есть управленцы, еще вовлекать в этот процесс население? Вот мы, в принципе, должны уметь быть на стороне населения, на стороне реализации концепции местного самоуправления и все-таки побуждать наши госорганы к пониманию того, что мы не сможем изменить ситуацию, если население нас поддерживать не станет. В настоящее время, каким образом происходит развитие страны, в общем-то, на всех четырех уровнях, ну, в основном на трех, на четвертом пока слабо. Через планы. То есть разрабатываются государственные планы, на основании их формируются планы областей, на основании планов областей формируются планы районов и так далее. То есть в планах записана текущая ситуация, значит, задачи, цели, индикаторы, которые нужно достичь по разным сферам деятельности. И вот под эти задачи, ну, теоретически, иногда даже практически, должно планироваться финансирование. Чтобы у нас не было отдельно планы, отдельно деньги. Деньги должны идти именно за планами. И в первую очередь мы с вами должны обращать внимание, если мы хотим заниматься бюджетным процессом, о том, как это прописано в планах развития территории. Насколько там, целесообразные мероприятия, насколько достаточное финансирование, насколько четко поставлены индикаторы. Вообще можно ли проконтролировать, Полное там, или 50% исполнение этого плана. Как только у нас будут улучшаться планы, у нас начнет улучшаться жизнь. Потому что деньги тратятся, но не всегда это как бы приводит к тем результатам, которые ожидаем и мы как граждане, и правительство, как орган, ответственный за развитие страны. Роль маслихатов, ну, в принципе, тот, кто имеет опыт общения с маслихатами, мы как бы, знаем что Маслихат состоит из людей очень разных. Люди эти имеют разные опыт жизненный разные отношения там, к экономике, к финансам, вообще к своей работе в Маслихате. Кто-то больше хочет времени своего потратить, кто-то меньше. Но все-таки Маслихат досконально не разбирается ни в бюджетных программах, ни, допустим, в финансировании. Ну, как бы не хватает времени, порой желания разобраться в этом. И в этом тоже, кстати, есть очень серьезная роль и национальной бюджетной сети, и тех наших коллег-интошников, которые захотят, и смогут, и научатся участвовать в бюджетном процессе и стать реальными экспертами, помощниками госорганов по разработке, по мониторингу, по оценке того, что происходит с бюджетными деньгами. В общем-то, думаю, что это все не зря. Каким образом участвовать население? Ну, опять же, по нашему жизненному опыту. Ну, население либо все терпит, либо подает жалобы. То есть записывается на прием к Акиму, там, или к его руководителям. Либо индивидуально идет, либо бумажки пишет. И в принципе мы можем сказать, ну так, сделать вывод, что если население молчит, терпит, не кричит, на приемы не ходит, бумажки не пишет, на вышестоящие организации не жалуются на своих Акимов, ну, то можно считать, что у граждан есть определенный уровень удовлетворенности теми процессами, которые вокруг них происходят. Ну, как бы так всегда считалось. Почему это происходит? Граждане, в общем-то, не видят своей возможности участвовать в этих процессах. Их отучили за, там, 74 года советской власти, да и за последние 25 лет не сильно приветствовалось, чтобы граждане, там, МПО вмешивались в процесс государственного управления, советы давали, как планировать, как деньги бюджетные расходовать. Вот только последние несколько лет мы стали более-менее свободно говорить на эту тему, и нас начали воспринимать как у тех, кто действительно полезные советы дают, как партнеров, как экспертов по бюджетированию, по экономическому планированию. Очень много зависит от того, что жители считают, их не услышат, их голос не услышат, или просто проигнорируют. Не считают возможным Допустим, давать советы власти. Бывает и такое, типа как субординация. Да? Вроде бы как любой акиматовский чиновник, начальник простому гражданину. Хотя как бы совершенно это не так. Ну, Кто-то, может быть, искренне передоверяет. Допустим, ну, раз они специалисты, раз они пошли конкурсные отборы, ну, значит, наверное, они разбираются в том деле, которым призваны руководить. Ну и пусть, типа, делают, раз они это все умеют. Ну, то есть каждый может найти себе причину, Почему я не хочу там, встать со своего места, изменить свой образ жизни, заняться вот этим непривычным, сложным, хлопотным делом, как участие там, в управлении, участие в бюджетном процессе, участие в планировании. Это вот как бы барьеры со стороны населения. И при этом жители сталкиваются с нашей жизнью, с недостатками благоустройства, того же самого содержания домов, там, строительства, качества предоставления государственных услуг, качество предоставления медицинской помощи, очереди в больницах, по-разному. Вот, люди просто живут и видят, что вокруг них есть реальные недостатки, которые мешают им жить. Но вот часто они просто с этим мирятся, ну, либо жалуются. А вот новое законодательство, новое законодательство как раз дает новые механизмы. То есть позволяет нашим гражданам принимать большее участие и больше влиять на ситуацию, чем просто жалобы и вот эти походы до тела Акима. Ну, в принципе тут вот резюмируется почему такая ситуация сложилась. Вот Есть недоверие к власти, хотя в общем-то соцопросы которые проводятся по инициативе власти, там, они показывают что вроде бы как достаточно большой процент, с доверием относятся, есть позитивные тенденции, но все-таки вот такие как бы, экспертные оценки, куларные разговоры показывают, что ну, исследования, наверное, не очень качественно проводятся. В общем-то, наверное, уровень, реальный уровень недоверия к власти выше, чем тот, который, которым отчитываются. И с этим надо что-то делать. Я думаю, что это и власть озабочена к повышению доверия. Именно поэтому наши акимы очень много стали Рассказывать, информировать граждан о своей деятельности, о тех достижениях, которые происходят на доверенной им территории. Это как раз вот для того, чтобы повысить коэффициент доверия и узнаваемость, ну или как бы просто знание о том, чем занимается Аким. Потому что доверие, оно базируется на информированности, на достоверной, полной, своевременной информированности. Пассивность населения, ну об этом я уже говорил, как бы можно долго говорить, наверное, наверное не будем. И еще есть один момент. Наверное, это осталось нам от нашего общего советского прошлого. Когда государство вмешивалось ну, во все дела, совершенно во все. Даже в семейные дела. Да. Кому разводиться, кому жениться, там, можно ли разводиться. Там, конфликты в семье, давайте мы рассмотрим это публично. Вот. И, в общем-то, наверное, значительная часть населения привыкла к тому, что вот, можно апеллировать по любому вопросу, государству, к его чиновникам и придет там добрый царь, добрый чиновник, нас рассудит. Хотя вот в новой реальности очень много вопросов. Мы уже по нынешним законам можем и должны решать сами, не вмешивая сюда государство, регулировать собственную жизнь и личное воспитание детей, отношения в доме, как бы отношения друг к другу. Вот. Ну, то есть должна быть большая какая-то Наша правовая грамотность, большая активность в принятии решений по изменению жизни в нашей стране, позитивного изменения жизни. И вот тоже вот момент, видите, отсутствие практического опыта самоорганизации. Наверняка вы сами можете привести много примеров о том, как в дачных коллективах не могут решить вопросы, которые решаются, должны решаться коллективно. То есть каждый свой вопрос научился решать. И внутри своей семьи, в принципе, тоже, наверное, научился. А вот с равноправными соседями, там, хоть на даче, да, в соседские участки, хоть в доме, в соседские квартиры, есть как бы наша личная, есть наша общая. А нет у нас вот этого опыта, опыта слушать, опыта не кричать истерично, да, и не собирать все сплетни, и не говорить гадости друг другу в лицо. А именно вносить предложения, Возражать по этим предложениям, вносить контрпредложения, ставить вопрос на голосование. И самое главное, если что-то решили выполнять, а не противодействовать решению, которое мы приняли сами. Вот, к сожалению, таких традиций, таких опытов мало. Это показывают многие примеры. И вот тоже, я думаю, что нам, как НПУшникам, надо этим заниматься. что народ нам никто не заменит. Мы вот, вместе с теми людьми, с их непониманием, с их ошибками, должны строить что-то новое, светлое, в котором будут жить наши дети. И вот теперь давайте поговорим, а вот какими шагами, вот, какими действиями можно вовлекать наше население вот, в процесс участия в местном самоуправлении. Ну, как бы звучит красиво, давайте вовлекать. Ну, а кому что делать? чтобы ситуация изменилась. Я думаю, что первый шаг, который могут, наверное, и должны делать наши госорганы вместе со средствами массовой информации, вместе с МТОшниками, это разъяснение действий, разъяснение законодательства. Потому что действительно огромная дремучесть правовым вопросам. У нас масса новых законов принимается, масса изменений. И люди, особенно старшего поколения, они теряются, они как бы не понимают своей роли вот в этом мире, что их права, их обязанности, что права государства и обязанности государства, где проходит граница между нашими и государственными правами, кто что должен в конце концов делать. То есть вот эту <coughs> разъяснительную кампанию, эту разъяснительную работу, в том числе и по процедурам местного самоуправления, вот именно то, что сейчас я делаю нам придется вместе, и с госорганами, и со средствами и массовой информации проводить. Ну, наверняка невозможно на все население, на все 17 миллионов, но можно на какие-то группы вот, конкретных людей, которые являются членами собрания местного сообщества. У них есть фамилии, адреса, сотовые телефоны. Они уже согласились работать в этом направлении, с ними можно заниматься. С членами собрания, допустим, с группами по интересам, как бы, это не обязательно могут быть НПО. Это те же самые советы ветеранов, которые, может быть, не очень понимают, что происходит, но традиционно пользуются влиянием, их слушают, через них можно какие-то интересные вещи проводить. Те же самые молодежные, женские организации, организации предпринимателей. То есть, какие-то вот, общество ну, общества структурированные, которые можно собрать. Вот с ними надо как бы, заниматься разъяснением и повышением их правовой грамотности. Они уже как-то вот эту достоверную, позитивную информацию могут распространять вокруг себя ну, и, надеюсь, что что-то изменится. Следующий шаг – это уже шаг, как бы, шаг действий. То есть мы об этом много говорим. Для того, чтобы предотвращать какие-то социальные катаклизмы, социальные недовольства, выплески, необходимо все-таки знать, что, думают, что думает наше население о проблемах. Есть такие технологии, оценка потребностей сообщества с участием населения. И эту оценку нужно проводить, нужно учить и организаторов, и участников проведения этой оценки. И государственным органам объяснять, почему это нужно проводить ну, как бы неформально, не для того, чтобы получился красивый отчет, а для того, чтобы узнать реальную ситуацию, что волнует людей, в чем они видят угрозы где точки тревожности на этой территории чтобы своевременно среагировать. И вот это тоже должно стать какой-то системой. Я надеюсь, что в конце концов у нас будет системный, традиционный социальный заказ на эту тему. Уже об этом есть определенные подвижки в этом направлении. Я считаю, что мы немножко идем, но нужно развивать. Следующий шаг, это уже более квалифицированный. Здесь нужно привлечение экспертных НПО, привлечение наших просто физических лиц, граждан из научной среды, нужно, чтобы система планирования стала не только ответственностью госорганов, но она как бы ответственностью их и останется. По закону они должны соблюдать все эти сроки и все процедуры. Но вот участвовать в планировании, кроме госорганов, должны еще и представители, ну, квалифицированные представители со стороны общества. Я уже назвал какие. Все-таки это непростой вопрос. Могут, конечно, быть и какие-то гениальные личности из граждан, имеющие большой жизненный опыт, или как бы работавшие вот в этом госоргане, сейчас вышли на пенсию и имеют время и желание свои пять копеек вложить в улучшение планирования на нашей территории. То есть вот нужно готовить уже группу людей, которые вместе с госорганами, я вот еще раз обращаю ваше внимание, что невозможно планировать бюджет в целом. Ну, как бы это в принципе невозможно, потому что даже бюджет в целом планируется по отраслям разными госорганами. И вот группы экспертов, они должны быть по отраслям. Тот, кто занимается с детьми, вот там, допустим, группа там, опытных воспитателей, пенсионеров, допустим, кто-то из науки, который считает, что он большой дока именно в детском воспитании по которые занимаются этим вопросом, должны вместе с госорганом вот, участвовать в этих совещаниях, рассказывать им именно по оценку потребности в этой сфере деятельности, вносить предложения снизу о том, каким образом мы предлагаем решать те или иные проблемы, волнующие наших граждан. И так вот по каждой сфере деятельности разные люди, вот, именно из-за того, что они специалисты или практики в этой сфере деятельности, они могут внести свои ну, нужные предложения. А в целом, это уже, когда будет, это уже будет в целом планирование на, на, как бы на территории и бюджет в целом формирование. То есть он складывается вот из этих кусочков. И надо именно обращать внимание на подготовку этих кусочков. А собирается это все вместе уже, как бы будет по процедурам именно экономического планирования и по процедурам бюджетного планирования. Привлечение к участию в реализации некоторых решений. О чем здесь речь? Ну, это, допустим, тот же самый соцзаказ, который сформирован на основании оценки потребностей. И мы уже со стороны допустим граждан, со стороны некоммерческих организаций, какие-то проблемы, которые как бы, являются, и решения которых является и целью госоргана, начинаем решать через соцзаказ, через гранты, через проекты, допустим, которые профинансированы фондами, там международными или зарубежными. Ну, то есть, совместно с госорганами начинаем решать те проблемы, которые есть в планах развития территории на нашем уровне. И есть еще одна такая тема, которая уже второй год бурно обсуждается, это передача госфункций в конкурентную среду. Вот тоже нужно помнить про это. Ну, легко говорить о передаче функций, а возникает вопрос, а насколько среда, готова к принятию этих функций. Не будем мы глубоко уходить в эту тему, но просто вот знаете, что и это имеет к этому отношение. И очень важный момент – участие в мониторинге за расходованием средств. Вот буквально 5-6 лет назад это звучало совершенно дико, и на совещаниях нас, представителей общественных организаций, просто отдергивали, когда мы говорили, не вмешивайтесь в деятельность государства, куда вы лезете. Сейчас это уже в наших правительственных документах. Частично в законах есть право на проведение мониторинга за расходование бюджетных средств. А насколько вот мы этим правом пользуемся, насколько у нас есть эксперты, готовые ну, квалифи по квалификационным требованиям заниматься этой работой, очень непростой. Наверное, надо вот помнить, что вот эти Шаги, последовательная реализация этих шагов как раз и есть процесс вовлечения населения, хоть организованного, хоть неорганизованного, хоть МПОшного, хоть из, из научной среды, в решении вопросов местного значения. Потому что кухарка управляет государством, это всего лишь лозунг, который с моей точки зрения не имеет смысла. По Оценки потребностей местного сообщества. Я думаю, что существует и в настоящее время до сих пор боязнь госорганов реально проводить эти процессы. И нужно, наверное, вот снимать такой уровень недоверия о том, чтобы мы не подкопы под госорганами, не собираемся там нарыть что-то негативного и, в общем-то, заложить или застучать, или передать в вышестоящий госорган жалобу на то, что тут все плохо происходит. Все-таки цель, цель нашей деятельности по оценке потребностей это своевременно с участием населения выявить проблемы и собрать пути решения пути решения от населения. Потому что вот даже мой как бы, небольшой жизненный опыт подсказывает, что иногда население очень интересное дает предложение о том, как решать ту или иную проблему, которая в принципе Просто раньше не рассматривались как возможные. И тут еще есть один момент. Когда население видит, что с ним сотрудничают по вот этим вопросам, то возникает уровень доверия. Что люди начинают понимать, не надо там по кастрюлям примечать, не надо на митингах орать. То есть есть определенные процедуры вовлечения людей, и их и так услышат. И вот как раз, вот, когда люди видят, что они сказали, их услышали им ответили, что вот это включено в план по вашим предложениям, люди начинают понимать, что они влияют, что им уже не жалко тратить свое время, отрывая его от семьи, приходить на эти собрания, совещания, сходы, там, ну, как бы тратить свое время, потому что они начинают верить, что их голос влияет. Ну вот, в принципе, то, что написано на этом слайде, я как бы сказал своими словами методы получения информации. Вот каким образом мы можем проанализировать вот эти вот как бы, точки напряженности, что ли, точки угроз каких-то, выявить проблемы на ранней стадии зарождения. Вот есть обращения граждан, письменные и устные. Они поступают, ну, как к Акиму, как к замам Акиму, по всем как бы, вопросам жизнеобеспечения города. Так они есть отраслевые, то есть те жалобы, те обращения, которые люди идут и несут в ЖКХ, в образование, в здравоохранение, то есть это уже как бы по сфере деятельности обращения. И если эти обращения фиксируются, эти обращения и ответы на них не являются ни служебной, ни государственной тайной. И вот анализ этих обращений, он может дать определенную информацию, что же волнует людей. С чем они приходят в госорганы и что они предлагают для решения этих вопросов? Очень полезно проанализировать эти обращения через запрос их у государственного органа. Также один из способов наблюдения. То есть мы по каким-то каналам обратной связи сначала делаем выбор от тех объектов, за которыми стоит понаблюдать. Мы же не будем наблюдать за всем, что вокруг нас происходит. Ни глаз, ни времени не хватит. Поэтому надо наблюдать за, именно за теми событиями, за теми процессами, которые вызывают как бы, проблемные какие-то действия в отношении людей. То есть сначала определить проблемные точки, потом подумать, как организовать наблюдение. Ну и, в общем-то, правильно все это зафиксировать, составить документ о результатах наблюдения и передать его в тот госорган, который ответственный за решение той проблемы, вот, которую мы выявили методом наблюдения. Самый типичный способ получения обратной связи от граждан – анкетирование. Ну тут, к сожалению, вот я сам терпеть не могу заполнять анкеты. Вот, и когда я вижу анкету из 60 вопросов на четырех листах, меня просто это в тоску вгоняет. Я считаю, что это неправильно. Вот, если мы работаем с населением, огромное количество вопросов – это не польза, это огромный вред анкеты. Просто человек будет ставить эти галочки, не глядя и не читая, он встанет заполнять анкету. Спрашивать надо по делу, а не обо всем, что вокруг нас творится. Поэтому так же как вот с наблюдением, так же с анкетированием. Мы не хотим все знать. Мы хотим знать только то, что нам нужно знать. Именно для этого анкетирования. И вопросы надо правильно как бы сформулировать в этом направлении. Интервью с основными информаторами. Ну, это самое, как бы, Оно может быть личное, может быть в фокус-группе. Кстати, очень как бы, полезное может предложение выявить по как бы, мнению профессионалов о том, как так или иначе решать выявленную проблему, насколько это волнует или не волнует наших граждан. Вот так вот, как бы о методах. И вот табличка, ну это не догма, конечно, это в свое время мы на нескольких территориях проводили... Вот как бы выявление таких точек тревожности, что волнует людей в данном сельском округе. Вот обращаю ваше внимание, что вот эти вот вопросы, анкеты, как бы их можно составить заранее, но очень важно эту анкету обсудить перед анкетированием вот с какой-то группой людей вот из той сферы, которую вы будете анкетировать. Потому что вот люди могут сказать, вопрос сформулирован неправильно. И это, это вообще нас не волнует. Это вот тут не надо в этом направлении копать. Давайте мы вот как-то вот обойдемся без этого вопроса. То есть и анкету формировать нужно с участием населения. Ну а потом вот такие вот вещи, вот как бы, я считаю, что очень правильные. Человек может поставить галочку, насколько вот в этой сфере зона тревожности, по его мнению, сильна. И уже потом проанализировать, что у нас получится. И тогда уже более подробно посмотреть, на, на чем мы понаблюдаем, с кем мы будем проводить интервью, какие документы мы будем изучать, чтобы более подробно вот, выяснить происхождение той тревожности в той сфере деятельности, которую вот, выявил нам такой Блиц-опрос. Ну и теперь давайте мы поговорим уже непосредственных процедурах собрания, схода местного сообщества, которые прописаны в нашем законодательстве, в нашем законе о местном государственном управлении и самоуправлении. Вот здесь, на двух как бы, слайдах, я хотел, чтобы вы поняли, что вопросы, рассматриваемые на сходе и вопросы, рассматриваемые на собрании, это разные вопросы они не дублируют друг друга. Вот самое главное. Потому что, ну, как бы, все запомнить нельзя. Если вы что-то забудете, вы всегда можете открыть, там, 39-ю статью закона о госуправлении и посмотреть полномочия схода, полномочия собрания. Главное, чтобы вы знали, они там прописаны. Итак, на сходах это большие собрания людей, которые проводятся достаточно редко. Что там рассматривается и какие решения там принимаются. Вот там рассматриваются приоритетные задачи развития данного сельского округа и сроки их реализации. Вот. Что стоит за этой фразой? За этой фразой стоит то, что аппарат Акима должен подготовить выступление на эту тему. В понятном, доступном для понимания простых людей, которые приходят на сход, иди, А люди должны дать обратную связь. Насколько они одобряют или не одобряют, что вот именно это является приоритетной задачей и что в такие-то сроки она может быть решена. Вот очень важный момент. На сходах формируется состав участников собрания местного сообщества. То есть собрание это уже значительно меньшая группа людей, которая собирается значительно чаще и обсуждает ну, другой спектр вопросов вместе с Акимом и с его аппаратом. Важный момент, который практически, к сожалению, моему огромному, в настоящее время не используется. На сходе можно, ну, как, бы, как по старой терминологии, обсудить наказы депутатам районного маслихата и передать в виде. И уже депутаты районного Маслихата не могут по закону проигнорировать вот это вот решение схода, которое там в виде вопроса или в виде пожелания ему направлено. Ему придется в ежегодном своем отчете перед сходом, перед теми людьми, которые его избрали депутатом в районный Маслихат, ответить вот на этот вопрос. А нам, людям, задавшим этот вопрос, нужно помнить, что мы его задали. Если депутат сделает вид, что он забыл, то ему напомнить в какой срок и какой вопрос ему был задан. И сказать, как тебе не ай яй И также на сходах заслушиваются и обсуждаются отчеты Акима и Маслихата именно по вопросам местного значения. Это вот не те отчеты, которые идут по указу президента и происходят у нас в феврале и в конце января, и феврале. Там как бы, отдельный отчет, у него отдельный формат, вот, а это другие отчеты, у них несколько другая направленность. То есть именно вопросы местного значения, уровня данной территории, конкретные, вот, что было как бы сделано за предыдущий год, за предыдущий отчетный период. Участие наших граждан, вот в нижний, вот, посмотрите, да, дает возможность все-таки понять, что происходит с управлением. Вот Как-то нужно тоже замотивировать участников схода и участников собраний, что все-таки не слухами надо питаться. Ну, сходите, эти вот все вещи, они происходят уже регулярно, с разной степенью формальности, как, бы, как принято в данном сельском округе. Это тоже от нас зависит, чтобы это лучше стало. Значит, с разным уровнем понятности для населения насколько готовятся эти выступления. Потому что если нам начнут делать такой же доклад, как, допустим, Аким делает перед отделом финансов, то люди его просто не поймут. Надо, чтобы это другой был доклад, ориентирован именно на простую, неподготовленную аудиторию, в понятном виде. И вот я думаю, что как раз вот через вот объяснение Акиму, что через такие вещи будет распространяться достоверная информация, будет налажена обратная связь, повышено доверие населения к деятельности того же самого Акима. Вот этим его мотивировать, чтобы он готовился и нормально предоставлял информацию на собраниях исходов. Дальше. Вот теперь у нас вводится такой термин «раздельные сходы местного сообщества». Поясняю, почему. Ну, уже на предыдущих наших семи вебинарах я говорил, что сельские округа у нас разные. Могут быть сельские округа, ну, допустим, даже 800 человек. При этом это может быть 3-4 населенных маленьких пункта. Может быть сельский округ, огромное село, 30 тысяч жителей. Тоже, как бы большое. И при этом возникают проблемы. У нас легитимность схода составляет 10% взрослого населения. Если у нас всего 30 тысяч жителей, мы понимаем, что мы нигде 33 тысячи жителей в одном месте собрать не сможем. Они просто не придут, даже если они придут, нас им разместить негде. Нет такого стадиона, где они бы могли разместиться. И поэтому мы не можем обеспечить в данном случае к проведения схода 10% взрослого населения. Или второй момент. Если у нас 5 населенных пунктов, и нам нужно обеспечить опять же под 10% от каждого населенного пункта. Мы тоже это не сможем сделать. Потому что ну, как бы у нас могут быть населенные пункты 20 километров, 30 километров друг от друга. Попробуй там собери всех этих людей. Для того, чтобы преодолеть вот это, этот барьер, причем это очень серьезный барьер. То есть мы хотим дать сходу полномочия, а собрать сход не можем. Было принято решение, что вот в этих двух случаях, про которых я сказал, допускается проведение раздельных сходов. Типовые правила раздельных сходов утверждены приказом министра и на основании вот этих типовых правил каждый сельский округ Повторяю, каждый из двух 2443 должны были еще в 2014 году, давным-давно, разработать свои правила, которые называются правила проведения раздельных сходов Мартышкинского сельского округа. Разрабатывает эти, эти правила АКИМ вместе с аппаратом, а утверждает эти правила Маслихат района который входит в данный сельский округ. И вот эти правила должны были быть, и по ним вот эти вот четыре года, которые мы прошли, первые избранные акимы, которые 4 года работали там сходами и собраниями местного сообщества, они должны были вот уже работать по тем правилам, которые были тогда. Цель у раздельных сходов только одна, единственная, избрать представителей, которые будут участниками схода местного сообщества. Нигде в законе не написано, с какой регулярностью должны проводиться сходы, раздельные сходы. Из этого как бы, я могу сделать вывод, что полномочия вот этих представителей, которых выбрали 4 года назад, если в этот момент ни одного раздельного схода не происходило, у них остались полномочия. И они будут прекращены, когда соберется очередной раздельный сход и выберут другой состав. Тогда автоматически прекратятся полномочия предыдущего состава представителей и будет полномочия следующего состава представителей. Или если в правило проведения раздельных сходов какой-нибудь сельский округ включит ну, как бы положение, что мы проводим вот эти вот раздельные сходы ну, с периодичностью раз там, в три года или как-нибудь еще тогда именно правилами вот, они сами себя обяжут выполнять вот эту периодичность проведения раздельных сходов. Ну, надеюсь, что объяснил как бы, самыми простыми словами. Ну, вот все, все, что на этом слайде есть, я рассказал. Правила раздельных сходов должны быть опубликованы в местных средствах массовой информации, то есть этот документ должен быть доступен для наших граждан. Что обычно, что обычно написано в этих правилах? Ну, кроме названия той территории, того сельского округа, в котором они действуют. Там должно быть написано, допустим, если в данном сельском округе три населенных пункта, там должно быть написано, что села Иванкина избирается 12 человек. Села Федоркина.. Избирается 30 человек. Это должно быть пропорционально количеству взрослого населения. То есть вот это самое главное. Сколько людей от какой территории должны быть избраны на раздельных сходах, и в результате должен появиться список. 1, 2, 3, 4, 5, имя, фамилия, отчество человека, там его данные и место проживания с телефоном чтобы этого человека можно было потом уже приглашать индивидуально, лично для того, чтобы обеспечить кувором и законность всех проводимых мероприятий и всех принимаемых решений. Как бы, надеюсь, что понятно. Дальше идем. Ну вот как бы то, что я говорил. Вот если вот, это реальный Асановский сельский округ, как бы, один из сельских округов нашей Северо-Казахстанской области. В нем 5 Все. Ну, сам, как бы, получается, центр, это село Осаново, видите, там 84 человека по правилам нужно избирать, из плоского 14, Толмачевка 8, из Малого Белого, там совсем мало людей проживает, 3, из Михайловки 6 человек. И вот, согласно этим правилам, должен быть протокол, по которому вот это количество людей избрано. Порядок проведения раздельного схода. Аким сельского округа определяет место, куда собирать людей, допустим, в той же самой Михайловке, да, и дату проведения в Михайловке раздельного схода. Если мы говорим о каком-то крупном населенном пункте, который один, но в нем нужно провести несколько раздельных сходов, чтобы выбрать представителей, то тогда на территории вот этого большого села определяется место куда приглашаются люди, и определяется территория, с которой приглашаются эти люди. Значит, на раздельном сходе нет кворума. Вот сколько людей пришло, столько пришло. Но выбрать надо то количество представителей, которое указано в правилах. Итак, Аким сельского округа определил место и дата. Вот В обязательном порядке он запрашивает у вышестоящего Акима разрешение на проведение схода. Хоть раздельного, хоть просто схода. Вот у нас сходы проводятся только после разрешения вышестоящего Акима. Собрание без. чтобы вы просто запомнили. Дальше. После положительного заключения Акима района, Аким сельского округа приступает к подготовке раздельного схода. То есть нужно всех проинформировать, нужно подготовить место, нужно оповестить население. Видите, вот есть дата она в типовых правилах то есть ее сократить нельзя то есть от момента уведомления до даты проведения раздельного схода согласно типовых правилах и каждых правилах принятых должно быть 10 дней чтобы люди там свои дела каким-то образом раздвинули и спланировали свое посещение при желании этого схода или раздельного схода вот нужно при продумать, а кого мы будем выбирать на раздельных сходах. То есть нужно посоветоваться как бы, на территории, подготовить выступающих, те, которые будут выдвигать, и нужно подготовить тех, кого будут выдвигать, чтобы они не отказывались, чтобы не было там бардака, когда Иванов предлагает Петрова, а Петрова начинает там отказываться. Ну что, что за выдвиги? Этот вопрос, как бы, должен решиться заранее. Я вас Обращаю ваше внимание, что любые собрания, то есть это не фикция, это не спектакль, любые собрания всегда готовятся. То есть должен быть выступающий и не должно быть такого, как бы, вот, на собрании вот, нужно обсуждать вопрос, обсуждать его некому. Это значит, собрание не подготовлено. Поэтому заранее должны быть определены те, кто будет выдвигать и тех, кого будут выдвигать. Должны быть Предварительно проведены переговоры с этими людьми, и они должны хотя бы на собрании не отказаться, чтобы не устраивать там кино. В результате до собрания должен быть список вот этих вот людей. Это не означает, далеко не означает, что собрание не может и неполномочно выдвинуть кого-то прямо по инициативе собрания. Это можно сделать. Это не запрещено. Никаким законом. Это также будет поставлено на голосование. Но если никого как бы, дополнительно, альтернативно никто не выдвигает, то все-таки кандидатуры для выдвижения должны быть подготовлены. Иначе как бы, придется проводить повторный сход в раздельный, если это не будет сделано. Значит, Аким или его уполномоченный представитель открывает сход и ведет. Ну, организует регистрацию участников. И ведет сход. Избирается секретарь раздельного схода, который будет вести протокол и подпишет протокол вместе с ведущим в конце. То есть это документ уже, который будет зафиксирован, закреплен двумя подписями. Ну, я уже начал об этом говорить. Аким или уполномоченное им лицо открывает раздельный сход, избирается председатель и секретарь схода, участники выдвигают кандидатов для избрания в представителей от данного куска сельского села или какого-то конкретного населенного пункта. Вот что важно. Голосование проводится по каждой кандидатуре отдельно. Это как раз вот возможность, если вы выдвигаете альтернативную кандидатуру, есть кандидатура, которая подготовлена Акиматом, есть кандидатура, которую вы хотите как бы, продвинуть. Ну, надо позаботиться, чтобы этот человек был, потому что будет очень неудобно, когда вы как бы, подвигаете человека, а вам зададут вопрос. А он вообще-то в курсе, он согласен, что вы его героем назначаете. Вот желательно, чтобы он был, повернулся и сказал, да, я как бы не против, уважаемые сельчане, быть вашим представителем. Если он это скажет, я уверяю вас, за него проголосует больше людей, чем за кандидатуру, которая была подготовлена заранее. То есть это как бы вот подстраховка получается. Секретарь ведет подсчет голосов, поданных за каждую кандидатуру. То есть если есть альтернативные кандидаты, то вот как раз и количество голосов, поданных за каждую кандидатуру, потом в конце, при подведении итогов, выявит, за кого подано голосов больше. Ну и в общем-то Получается, что если, допустим, мы должны избрать ну, 50 представителей на данном раздельном сходе, подано, предположим, 60 человек. 50 подготовил аппарат Акима, плюс 10 человек выдвинули на сходе, инициативно, к примеру, и поставлены на голосование. Мы помним, что голосуется каждая кандидатура отдельно, и избранными считаются 50 первых, то есть те, которые набрали большинство голосов. Ну, как бы все просто, должно быть все понятно. Дальше фиксируется в протоколе, подписывается председатель и секретарь и направляется в аппарат Акима сельского округа. То есть, получается, что в результате проведения всех раздельных сходов, если, допустим, мы в пяти населенных пунктах проводили, у нас получается пять протоколов проведения раздельных сходов, в которых... Есть определенное количество людей с их телефонами, адресами, фамилиями. И они уже являются представителями. И их уже для проведения схода будет аппарат Акима сельского округа приглашать индивидуально. Идем дальше. Как бы да, мы об этом уже говорили. Теперь вот поговорим о сходе. То есть, что такое сход местного сообщества? Это, опять же, как я говорю, либо 10% взрослого населения, собранных в одном месте для обеспечения кворума. Если это невозможно, то это более 50% от тех самых представителей, которых мы избрали на раздельных сходах. То есть там кворум 50% от избранных представителей. И это уже преодолимо. То есть это можно сделать, проработать заранее, проговорить с людьми, чтобы выяснить их мнение, будут ли они на месте, не уедут ли они куда-нибудь. Короче говоря, подготовить, чтобы не было срыва из-за отсутствия кворума. Председатель схода избирается из числа участников и организует обсуждение. Вот как бы простая фраза, но тут есть интересный момент. Для того, чтобы председатель из числа обыкновенных граждан мог вести сход, ему нужно подготовить порядок ведения. То есть аппарат Акима сельского округа должен перед избранным председателем положить порядок ведения, в котором будет формулировка первого вопроса, докладчик по первому вопросу. Это, конечно, не председатель, потому что он, откуда он взялся, его только что избрали. Да? Значит, он должен передать кому-то слово, Потом он должен дать возможность выступить и поставить этот вопрос на голосование. А секретарь должен зафиксировать. Там, одобрен этот вопрос или как бы, отклонен. Вот суть как бы, процесса ведения любого схода, ведения любого собрания. То есть должен быть порядок ведения, иначе как бы, просто избранный человек не справится. В результате проведения схода что у нас получается? У нас получается протокол по которому по каждому вопросу написано были ли возражения. То есть протокол это не стенограмма. Те, кто писал протоколы, он знает. Не, не надо там писать всего. Но там должно быть написано главное. Что вот такой-то вопрос докладывал вот такой-то докладчик, предложил вот такое-то решение. Значит, гражданин Марковкин поддержал это решение. Или выразил возражение по этому решению, предложил другую формулировку. Вот так, если так получилось. Значит, поставлен вопрос на голосование в порядке поступления. То есть, первый всегда голосуется, первый вопрос это формулировки докладчика. Кто за, кто против, кто воздержался. Написано. Ставится второй вопрос, если было мнение с места и решили поставить вторую формулировку на голосование. Значит, за, против, воздержавшихся. И записывается при решение принято такое. Вот это по первому вопросу получается вот, текст протокола. И так по каждому вопросу повестки собрания или схода местного сообщества. То есть тот, кто будет читать потом этот протокол, должен понимать как хотя бы две вещи: были ли возражения и каковы результаты голосования. Вот это должно быть явно отражено, что решение принято вот в такой формулировке. Это потом и прокуратура, и финансовые органы, когда будут проверять, и мы скажем, а, а этот сход принял. Они сказали, покажите. И вот в протоколе должно быть в явном виде все это написано. И вот этот протокол получается председателем собрания и секретарем собрания с их подписями, передается и подшивается в аппарате Акима сельского округа, в отдельную папку, где хранятся вот отдельно протоколы собраний. Отдельно протоколы сходов. То есть это уже документ принятия решения. Это не просто бумажка. Вот то, что мы говорили в заключительной части вчерашнего нашего вебинара. То есть может случиться так, что сход или собрание не примет предложение Акима, выраженное через основного докладчика. То есть Аким выразит несогласие с решением собрания или схода местного сообщества. Это вполне возможная ситуация. И она прямо предусмотрена в действующем законе, каким образом ее преодолевать. В этом случае Аким сельского округа должен в обязательном порядке назначить последующее рассмотрение этого вопроса на следующем сходе. Ну там, скажем, не менее чем через 10 дней, ну, же, чтобы процедуру соблюсти. А за этот период от этого схода до следующего схода, Аким должен, в принципе, сформировать понимание общественного мнения, почему он предлагает, должен провести какую-то разъяснительную работу с населением. Он же не может просто тупо ставить проваленный вопрос еще раз, также на голосование. Значит, Аким должен каким-то образом аргументировать свою позицию, попытаться добиться, ну, попытаться подготовиться к повторному обсуждению этого конфликтного вопроса на следующем собрании или сходе. Может случиться так, что и на следующем сходе мнение схода или собрания и Акима не совпадет. В этом случае, опять же, предусмотрена процедура, что решение по данному вопросу принимает Аким данного района, района то есть вышестоящий Аким, после обсуждения с депутатами районного Маслихата. То есть не написано, что это сессия, не написано, что это как бы какая-то комиссия, но написано, что вопрос должен быть обсужден. И вы через депутатов, через своего избранного депутата, точно так же можете попытаться повлиять на решение вышестоящего Акима. То есть всю эту аргументацию, почему вы перечите Акиму, передать своему депутату и попросить его донести до сведения вышестоящего Акима, почему у вас случилась такая конфликтная ситуация. То есть Аким вышестоящий принимает решение единолично после консультации. Идем дальше. Ну вот как бы да, ну, я же уже сказал по конфликту интересов. Мы помним, что вот вторым вопросом полномочиях схода. Выбор членов собрания местного сообщества. Это уже узкого круга лиц. Вот мы смотрели на примере Осановского сельского округа, там количество представителей было ну где-то там чуть больше сотни. Это означает, что кворум, ну допустим, даже если там 56 человек придет, то уже кворум есть. Исход легитимен принимать решение. Но 56 человек все-таки немало. И вот это вот количество, допустим, я не помню там сколько, ну пусть будет 112 человек, оно отражено в правилах проведения раздельных сходов. Почему 112? Вот количество членов собрания местного сообщества никаким законом не регламентировано. Поэтому первым вопросом, когда мы хотим на сходе сформировать собрание, мы ставим на голосование. Давайте мы сформируем в нашем Асановском сельском округе собрание местного сообщества из... Ну, скажем, 15 человек, вот я предлагаю. Ведущий говорит, есть ли другие предложения. Ну, предположим, кто-то встает и говорит, 15 мало, считается это как бы нерепрезентативно. Не, не Опять же, кворум там будет 50%, это значит 8 человек собрания, давайте больше. Ну, сколько предлагаешь? Ну, предлагаю 20. Опять же, ставится в порядке голосования. Первое предложение 15, второе 20, люди на сходе подняли руки, и в результате у нас появляется в протоколе запись, что мы на сходе местного сообщества приняли решение сформировать собрание местного сообщества Осановского сельского округа в количестве 15 человек. И потом на все вопросы, почему 15, хоть прокуратуры там, хоть финпола, мы будем отвечать, смотри протокол номер один. И как бы ответ понятен. Второй вопрос уже получается ⁇ персональный состав. Опять же, вы помним, что если мы собираемся на этом сходе формировать состав собрания местного сообщества, нам нужно подготовиться. То есть кто, кто будет выдвигать, кого будут выдвигать, чтобы не отказался. И опять же, никому не запрещено делать альтернативные предложения. Вот, прямо на собрании предлагать еще кого-то из и настаивать, чтобы этот вопрос был поставлен на голосование. Точно так же все кандидатуры голосуются индивидуально, не списком. И, в общем-то, проходят те 15 человек, мы помним, мы проголосовали же за 15, которые набрали большинство голосов, членов сходов, ну, и представителей на сходе местного сообщества. В принципе, понятно, да, как сформировано собрание местного сообщества. Идем дальше. А, вот момент тоже важный. То есть, кворум на сходе или на собрании, это 50, больше 50% участников. Решение принимается простым большинством. Ну, то есть, опять, давайте в цифрах. Если у нас, допустим, на собрании, ну, мы избрали 15 человек, то кворум получается 8, решение принимается 5. Если 5 за, 3 против, уже решение собрания местного сообщества принято, и оно считается легитимным по действующему законодательству. Поэтому, в принципе, еще один аргумент, что если вас выбрали своим представителем, то надо ходить. Надо отстаивать мнение своих соседей, сельчан, потому что на вас надеется, что вы не дома будете сидеть, в козу доедете. А в нужное время придете, и даже если выступать не будете, хотя бы поднятием в своей руки – повлияете на решение того или иного вопроса, который всех интересует. Дальше смотрим, что написано в нашем законе. Решения, принятые на сходе или на собрании местного сообщества, подлежат рассмотрению. То есть, вот я обращаю ваше внимание, и говорил на прошлом, тоже в что управленческие решения принимает Аким, и он отвечает по всей вертикали власти за свои решения. Но Аким в обязательном порядке должен рассмотреть то решение, которое принял Сход или собрание местного сообщества. Он не может не оставить без рассмотрения его по закону. Он, он нарушает закон о госуправлении. И если он согласен с этими решениями, то он обеспечивает их исполнение. Он может для этого, для того, чтобы исполнить решение Схода, принимать там распространение решения, постановление, то есть свои внутренние документы для того, чтобы обеспечить решение собрания или схода. Если он не согласен, мы уже, смотри, пункт первый, мы говорили, как он подается с собранием. Вот, ну, то, что я сказал, что органы местного государственного управления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе или собрании и одобренных Акимом. Вот. то есть должно быть согласие по этим решениям. Принятые решения распространяются через средства массовой информации. И вот здесь тоже очень, я считаю, ваша большая роль объяснить Акимам. Люди должны видеть, как влияет собрание исход на решение Акима. Что меняется после того, как они проголосовали на собрании. Каким образом улучшается ситуация из-за того, что люди начали участвовать в этом процессе. Понимание важности своего участия, как раз оно приводит к тому, что повышается доверие и люди будут тратить свое время на эти процессы. Поэтому очень важно обеспечить вот, вот это вот через средства массовой информации, неформальное, там, две строчки, составилось собрание, там, приняли решение, утвердили чего-то там. И все, и никто не читает, никто не понял, зачем создало, собиралось собрание, что там утвердили. А если утвердили, то что меняется в нашей жизни от того, что исполнится, это то, что утвердили. И вот нужно именно в таком виде информировать наших граждан, что все-таки за какие решения голосовал Сход или Собрание, что они вносят в нашу жизнь, чтобы вот эту пассивность, равнодушие преодолеть наших граждан и потихонечку их вовлечь в процесс совместного с Акимом обсуждения вопросов местного значения. Ну, про решения, которые может принимать таким я тоже вам уже говорил. Ну и вот тут вроде бы как, чтобы наглядно на одном слайде был показан вам порядок. Первое. Разрабатываются правила проведения раздельных сходов, которые в дальнейшем утверждаются на сессии районного маслихата. Вот эти правила должны быть разумные, потому что 4 года назад очень много сельских округов приняли бестолковые правила, которые может просто невозможно исполнить. То есть вот там, где 112, это, это нормально. В некоторых правилах написано, что нужно проводить, допустим, 150 раздельных сходов и выбирать там 900 человек. Мне совершенно непонятно, что думали те люди, которые это разрабатывали, и что думали те люди, которые за это голосовали. Потому что это, с моей точки зрения, выполнить невозможно. Поэтому очень важно, чтобы и население, и акимы, и члены собрания местного сообщества Подняли эти правила, они есть подшиты там в делопроизводстве. Прочитали их, посмотрели и при необходимости изменили. Их несложно изменить. Нужно просто подготовить новую редакцию или изменения и дополнения в старую редакцию. И на ближайшую сессию районного масляхата их вынести. Депутаты спросят, ну как бы вы лучше делаете? Да, лучше. ну Раз вам виднее, мы согласны, проголосуем за это дело. Даже возражать никто не будет. Итак, обратите внимание на правила раздельных сходов, чтобы они были реалистичны и исполняемы. Потом провести эти раздельные сходы и выбрать представителей местного сообщества в том количестве и от тех частей или от тех населенных пунктов, в которых они были обозначены. У нас появится список представителей. Потом нужно провести сход, уже сход представителей. Чаще всего он будет именно так называться – Потому что очень немного сельских округов проводят непосредственно сходы без раздельных, чтобы обеспечить 10% кворум. Это очень сложно. Поэтому гораздо проще провести раздельные, а потом уже собирать представителей, поименно вытаскивая их за шиворот или за руку из квартиры, чтобы обеспечить кворум. То есть провести сход и выбрать членов собрания местного сообщества. Опять появится список, подшитый, тех там 15 или 20 человек, которые уже очень часто, там, не реже, чем раз в квартал, а по, по сути гораздо чаще, будут собираться и вместе с Акимом обсуждать насущные рабочие вопросы управления сельским округом. Вот. Желательно, чтобы вы достойных людей туда выбирали, которые ходили бы туда, которые потом обратную связь, они чтобы разъясняли, почему принимается это решение, чтобы их соседи, которые не участвуют в сходе, в собрании, они знали, почему принято то или иное решение. И наоборот, от своих соседей они передавали какое-то послание, там, поручение, просьбу, или вопрос поставили, поставленный на голосование. Каким? И объясняли, почему это волнует жителей. То есть были выразителями интересов своих соседей. Тех, которыми, которые им доверили свой голос, свое представительство на этом, как бы, органе местного самоуправления. Ну и вот на собрании местного сообщества формируется уже группа по мониторингу. Мы помним мониторинг с расходованием средств, выделенных на решение вопросов местного значения в данном сельском округе. Тоже немало. По крайней мере, у нас как бы нет, чтобы из НПОшников сформировали группу по мониторингу, которая бы мониторила городской бюджет. А вот на территории сельского округа есть уже законодательная норма. Но, к сожалению, ей не пользуются. Тоже, как бы, наша беда. Из-за инертности, как бы, низкой паровой грамотности, может быть, где-то аппарат Акима противодействует. Но они могут за это дело очень серьезно как бы и по шее получить. Потому что в законе написано, что мониторинг проводится не реже двух раз в год. И ответственность за это Аким. Если придет тот же самый прокуратура, скажет, ну-ка, пожалуйста, дайте-ка нам отчет по мониторингу за первое полугодие 2017 года. Это раз, ну, подписанный группой по мониторингу, чтобы там были там два или три подписи, сколько мы выбрали на собрание местного сообщества. А теперь давайте-ка мне покажите протокольчик собрания местного сообщества, на котором вот этот отчет обсуждался. И был поставлен на голосование, хотя бы в формулировке принять к сведению. Нету? Значит вы нарушаете законодательство. Уж не знаю, что там за это акима будет, но, но что-то точно будет. Поэтому обращаю ваше внимание, что появились новые права, новые возможности у наших граждан. Но не появилось, еще дремлет желание и умение их исполнять. И формы, участия граждан в местном самоуправлении. Это уже мы как бы подводим итог. Ну, во-первых, участие в выборах. Мы можем либо кого-то выдвигать и выбирать, поддерживать, либо выдвигать свою кандидатуру, обеспечивать поддержку от населения и уже от имени народа говорить на уровне в настоящее время районного маслихата. А вот где-нибудь с 2020 года у нас, наверное, будет уже не собрание вот этого, Целая цепочка собраний, сходов. Скорее всего, там будет сформирован представительный орган. Будут принята процедура его формирования, либо в закон о выборах, либо это будет отдельный какой-то документ, который предоставит нам процедуру избрания представителей в этот орган на четвертом уровне власти. Но, тем не менее, вот нужно помнить, что есть у нас такая возможность. Дальше момент. Значит, депутат хотел наши голоса. Депутат по нашему закону обязан отчитываться перед избирателями. Он должен каждый месяц, один раз в месяц, обеспечить встречи с избирателями и слушать, что они о нем думают. И не реже одного раза в год отчитываться о том, что депутат выполнил по ну, этим поручениям, как, уж не знаю, как это все назвать, ну по взаимодействию со своими избирателями должен давать обратную связь, рассказывать о своей работе. И об этом тоже надо пользоваться, потому что уже в действующем законе, если депутат не выполняет свои депутатские функции, у него есть ответственность. Ну, так скажем, она не сильно крутая, но тем не менее всегда неприятно, что, допустим, порицание будет публичное за невыполнение. Поэтому вы можете посмотреть в разделе, районный депутат и увидеть какая ответственность возлагается за что на районного депутата обращение в Маслихат мы как граждане обыкновенные даже можем просто писать в Маслихат обращение оно будет зарегистрировано в системе с датой и временем поступления и если вам не будет дан своевременный ответ это рассматривается уже как коррупционное правонарушение за это сейчас госорганы бьют очень сильно так что имейте в виду, что вам ответ на ваше даже личное обращение будет обязательно дан, установленный законом сроки. Иначе там госорган сильно пострадает. Если мы говорим уже об обращении как бы, коллективном, то есть это будет протокол собрания или схода местного сообщества, то депутаты наши в Маслихате обязаны это рассмотреть. И обязаны нам дать уже ответ как от органа, от Маслихата, что они наш вопрос рассматривали, и что они по нашему вопросу решили, и что они нам отвечают. Это тоже серьезный как бы, инструмент. Вопрос, кто им пользуется. Участие в работе постоянных комиссий районного Маслихата. Я обращаю ваше внимание, что и комиссии Маслихата, и сессия Маслихата открыты для участия любых граждан не только членов там собрания, схода, любых граждан, проживающих постоянно на данной территории. Допуск вам как бы, гарантируется законом. И вы можете там послушать, вы можете там дать, ну, попросить слово. Если вам его предоставят, то вам как бы, предоставится возможность высказать ваше мнение. Потому что преимущественно там предоставляется слово, конечно, депутатов. Именно для этого как бы, и собирается этот орган. Депутаты имеют полное право выступать, им никто запретить не может. А вы, как простые граждане, можете попросить разрешения, но я не думаю, что вам кто-то запретит. Участие в публичных слушаниях, постоянных комиссий Маслихата. Вы также можете, кстати, инициировать публичные слушания, обосновать, почему вы считаете важным, проведение публичных слушаний на ту и другую тему и попросить, чтобы вас информировали и пригласили на эти слушания. Но опять же, эти слушания, если будут депутатские, то у них процедура есть. В обязательном порядке всем депутатам и вуз органам будет предоставлено слово. Вы можете попросить слово. Ну, на моей памяти, кстати, вот ни разу не было. Я был депутатом Маслихата, чтобы отказали. Гораздо было чаще, что никто не захотел воспользоваться своим правом и выступить. Инициирование и участие в проведении сходов местного сообщества. То есть исходы и собрания местного сообщества, они открыты, но ну, просто имейте в виду, что если вы не входите в состав представителей, вы не будете голосовать. Если вы не входите в состав участников собрания, вы не будете голосовать. Но вы имеете право все слушать и имеете право как бы, просить слово и высказывать свое мнение. Ну и участие в отчетных встречах Акима. Тот, кто из вас был на этих отчетных встречах, он знает, что там ведутся протоколы. Это уже стало как бы нашей традицией, что Аким на отчетных встречах дает обещания. Эти обещания вносятся в протокол. Потом нужно просто контролировать, чтобы они были исполнены. Ну и вот мы подходим к завершению. Некоторые из вас видели вот эти вот таблички. Мы работали с акиматами Капитоновского сельского округа. Это в Ахмоленской области и с Акиматом поселка Бурабай как раз по вовлечению населения вот, в процессы собрания исходов местного сообщества, повышение правовой грамотности, в оценке потребностей с участием населения, в планировании развития сельских территорий в течение полутора лет. Ну, я думаю, что это был один из самых интересных моих проектов, которые я в своей жизни делал. Ну и, в общем-то, проект давно кончился, звонят, в общем-то, благодарят, иногда советы спрашивают, значит, все-таки произвели мы все впечатления. В чем суть вот, вот этого гражданского бюджета? Как бы наши хотелки бесконечны. Мы хотим, чтобы у нас все было, и хрустальные дворцы, и хрустальные дороги, там клубы, бассейны. В общем, вопрос, кто будет за это платить, нас никогда не волнует а это не имеет никакого отношения именно к ответственному решению. И вот для того, чтобы людям как-то ну, как-то вовлечь их в конструктивный диалог, мы провели большую работу вместе со специалистами сельского Акимата и с начальником и специалистами отдела финансов района. И мы выбрали вот эти вот виды налогов. Подоходный, социальный, транспортный, имущественный налог, сколько за предыдущий год заплатили все люди Капитоновского сельского округа. Потому что очень часто говорят, вот ох, мы налогоплательщики, а государство нас бросило. Мы вроде как платим, а государство ни черта не получает. И вот мы просто посмотрели, что из этого, ну, какова картинка на самом деле. И вот что мы увидели, что за вот анализированный год все население Капитоновского сельского округа отдало бюджет, ну в разные бюджеты в зависимости от вида налогов, в разные бюджеты зачислялись деньги. 7 миллионов тенге всего лишь. И что они получили от бюджета в тот же самый анализируемый год? Тоже на здравоохранение, 7,5, на ФАПы. Работа дома культуры, сейчас посмотрю, покрупнее могу я сделать, не могу, 3 миллиона. Освещение улиц, 1,3 миллиона. Выплата пенсий, кстати, об этом очень многие забывают, 71 миллион в год на Капитоновский сельский округ. 1050 человек проживает взрослого населения. Работа почты, работа Акимата, ремонт школы, ремонт дома культуры, тут 26 миллионов. Ремонт школы, ремонт дома культуры 4,5. Что тут у нас еще? Спорт инвентарь 2,5 миллиона. И что-то еще мелко слишком написано. Ну, короче говоря, 166 миллионов. Вот. 7 миллионов люди отдали в виде налогов, 166 миллионов они получили от государства в виде различных благ для жителей именно Капитоновского сельского округа. И вот когда мы эту табличку сделали, вот в таком виде, вот это было шоком даже для отдела финансов района. Они в принципе знали вот этот дисбаланс большой, но просто они как бы всегда доходы отдельно, расходы отдельно, а когда на одной страничке очень убедительно. И вот когда мы это дело показали, на собрании, на сходе местного сообщества, люди задумались, задумались, что государство их не бросило все-таки, да? И что вот они не такие уж крутые налогоплательщики. Есть еще один, кстати, интересный момент. Я спрашивал, а сколько вы налогов-то платите? Вот я думаю, что вот вы, уважаемые участники нашего вебинара, наверное, тоже не скажете, сколько вы заплатили имущественный налог там, за 16 там, или за 17 год. Только по одной простой причине, что его заплатили и забыли. Сумма совершенно несущественная. А в основном, во всем мире, там где нет доходов от добывающих отраслей промышленности, там и местное управление, и местное самоуправление, и государственное управление существует за счет налогов. Налогов с граждан и налогов с бизнеса. Никто им не добавляет. И они каким-то образом выкручиваются. И вот они тогда понимают, что наши как бы, экономические возможности ограничены, и тогда хотелки наши тоже должны быть ограничены экономическими возможностями государства на данном этапе. То есть это вот повод для разговора, рекомендую использовать, он очень показательный. Ну и для поселка Бурабай, то есть это у нас курортная зона, в принципе, по тем же самым были частям доходов и расходов разложены. В тот год они заплатили всем поселкам Бурабай, там 5 400 населения. 5400. Вот 146 миллионов они заплатили, а получили от государства 4,7 миллиарда. Вот, вот такой дисбаланс. Причем там огромные суммы. Это строительство канализации и строительство котельной. Где-то по миллиарду было. Ну и остальное тоже немало. Вот примерно так. Вот, что мы отдаем и что мы получаем. И куда идут наши как бы, нефтяные деньги. Тоже интересный вопрос. Ну и каким образом, практически мы уже заканчиваем, каким образом все-таки работать с людьми? Ну, нужно посмотреть, чтобы вот все документы были в порядке, то есть правила сходов исполнимые, чтобы состав членов собрания был актуальным. То есть люди не умерли, не уехали, не бросили. Нужно с ними переговорить, нужно повысить их правовую грамотность. Вот, даже я не буду говорить об обучении. То есть импошников учить можно, а с людьми все-таки надо беседовать. Вот, наверное, так. Желательно, как бы, диалог с картинками, там, с какими-то там заданиями, чтобы им не скучно было, потому что они не привыкли вот, как бы долго сидеть и напряженно слушать. Вот. А надо, чтобы они поняли. И надо какие-то доступные, понятные методы как бы, информации для них довести. Вот, точно так же информировать, как мы, в виде гражданского бюджета, о поступлениях и доходах за предыдущий период. Иначе вот, вы столкнетесь с тем, что, с чем мы столкнулись. Мы же тоже не просто так пришли к этой табличке. Мы собрали людей, они начали нам вываливать свои хотелки. И это хотим, и это, и это хотим. Ну, короче говоря, на космические суммы, вроде как. И пусть там, государство вместе с таким думает, каким образом вот, нам вот, наши хотелки закрыть. И поэтому вот, этот источник красноречия надо каким-то образом в рамки вводить, показывая, кто кому чего дает разработать анкету. Мы помним, да, я вам показывал эту анкету, как раз вот она здесь использовалась, именно в этом исследовании. Еще раз обращаю ваше внимание, и анкету разрабатывать с участием населения. И потом мы через членов собрания местного сообщества просто ее как бы раздали. Эти люди были от культуры, допустим, там, от клуба, у них свой круг общения. Эти были от ветеранов, у них свой круг общения. Эти от молодежи, там, в Бурабае были от КСКшников. То есть мы каждой группе раздали определенное количество анкет. Здесь не нужно морочить, особенно себе и людям, голову, там насчет выборки. Не надо. Главное, чтобы вот разные сферы нашего населения, и пенсионеры, и молодежь, как бы и бизнес, они были представлены. Это уже дает нормальную картинку, которая показывает реальную ситуацию. И потом, вот тоже интересный момент, обращаю ваше внимание, с чем мы столкнулись на нашем следующем барьере? Вот люди, которые провели оценку потребностей, допустим, из образования, вот они говорят, ой, такая проблема, вот надо ее в первую очередь решать, она самая важная, потому что они из этой сферы деятельности и других не слушают. И очень сложно каким-то образом сделать приоритизацию. А что же все-таки самое главное, что второе, что третье? И вот, вот этот разговор был очень на повышенных тонах, он затянулся, и мы применили очень простой способ. Мы взяли, выписали вот, то, что получилось по результатам анкеты на большом листе ватмана. Каждому дали три листочка цветных и сказали выстраивайтесь в очередь и вот три, таких хотите самых приоритетных, ну, отметьте, наклейте листочек. Все это заняло буквально три минуты. На глазах у всех. Все прошли и мы получили ватман, на котором приоритеты выделены. И ни у кого из этой группы нет вопросов. А Почему вот это стало первым и самым приоритетным? Потому что это все произошло на их глазах. Мы все это дело тут же оформили протоколом, Аким с нами участвовал, и тот, и другой. И мы ему этот Аким э, протокол передали, для того, чтобы он рассмотрел, что может, ну, как бы полномоченный по финансам и по полномочиям сделать сам, что не может, с приветом от нашего схода местного сообщества передал вышестоящему Акиму. Ну, как, именно как протокол Потому что как бы не имеет компетенции решать вопросы, которые поднимает сельское население. Ну вот, вот таким вот образом мы провели тот проект. Ну и преимущества. Какие преимущества? То, что мы потратили свое время и вовлекли. Вот, это же серьезный процесс, то, что я вам говорил. Это, во-первых, не быстро. Во-вторых, это затраты временных требует и квалифицированных, и финансовых, наверное. Но, тем не менее, если мы вот это проведем, то... Народ начинает понимать серьезность всех проблем в комплексе. Что происходит в населении? Не только его проблема, которая его волнует либо по сфере деятельности, либо по месту проживания. Он начинает как-то уже видеть более общие проблемы целиком. Мы выявляем ожидания наших граждан и отношение к чему-то. В том числе и доверие к власти мы тоже выявляем. И если нам это не все равно, значит мы планируем какие-то действия, чтобы все это дело изменилось и улучшилось. Улучшение понимания и поддержки со стороны населения, поощрение инициатив граждан. Можно говорить, что вот, это по инициативе гражданина Худякова, в общем-то, привело к тому, чтобы решена такая-то проблема. Значит, поднял на собрании, потом все это дело через протокол мы довезли до Акима района, аким района выделил деньги, вот, пожалуйста, Благодаря его инициативе решилась проблема. Граждане, берите пример, участвуйте дальше. Ну и в целом, как бы, все это повышает доверие к органам государственного управления. Все это взаимодействие, постоянное сотрудничество, пояснение своих действий, реакция на ожидания наших граждан. Вот она, надеюсь, приведет к тому, что мы уже вместе будем развивать нашу страну, каждый на своем месте. Ну, вот, как бы это так. Теперь давайте посмотрим по вопросам. Так, что у нас тут было? Вот здесь у меня такой вопрос. На строительство мечети в Бурабае заложены бюджетные средства. Я сомневаюсь. Я думаю, что это надо проверить. Что-то я очень сильно сомневаюсь, что на строительство там, церкви, костела, синагоги или мечети могут быть заложены бюджетные средства. Я думаю, что нужно все это дело проверить, чтобы не распространять слухи и не нервировать население. Если заложены вот, какое-то чудо, я, во-первых, буду страшно удивлен, а во-вторых, тот, кто заложил, пусть за это ответит. Так, по вопросам давайте посмотрим. Да, Мария Лобачева спрашивает, почему только 1066 по бюджетам? Значит, у нас с 2018 года бюджеты внедряются только в сельских округах, где более 2000 населения. С 2020 года бюджеты будут повсеместно по всему Казахстану. Вот. Поэтому неполный как бы, охват бюджетами с 1 января следующего года. Тех, которых в бюджетах нет, у них остается КСН, контрольный счет наличности. То есть они, так же, как и раньше, могут собирать вот эти виды налогов, там у них сейчас шесть видов налогов на КСН. В общем-то, я даже по-другому скажу, что сейчас бюджетные поступления одинаковые. И для сельского округа, у которого будет бюджет, одни и те же налоговые источники. И для сельского округа, в котором бюджета нет, есть только КСН. Там те же самые источники. Просто там, где есть бюджет, мы сразу, как налогоплательщики, и мы, и как бы юридические лица, будем платить деньги на код именно сельского округа. То есть уже кодировка такая предусмотрена в бюджете. И они сразу же в казначействе будут расщепляться и переводиться на наш бюджетный счет, вот, допустим, того же самого Акаинского там, сельского округа. Если у нас бюджета не будет, то мы вот эти два года до 2020 года, Будем платить вот эти налоги и другие там взносы, платежи на КСН. Вот, на КСН мы будем платить платежи, а на бюджетный счет районного отдела финансов будут поступать налоги. И отдел финансов должен трансфертами нам на КСН эти налоги возвращать, на КСН сельского округа. То есть они без денег не останутся, только процедура будет разная. Смотрим дальше. Значит, сроки ответа на обращение. Значит, у нас есть закон о доступе к информации. Вот вы можете посмотреть, там на какие обращения, в какие сроки госорганы обязаны ответить. Не ответ, это коррупционное преступление. И еще есть указ об обращении граждан. То есть доступ, закон о доступе к информации и указ об обращении граждан. Там и, и в этом, и в другом документе есть сроки. Ну так, на вскидку я вам скажу 15-30 дней. 15 те, которые не требуют дополнительного изучения вопроса. 30 дней по всем вопросам. Если не успевают, они вам должны ответить мотивированно, что они продляют срок ответа и почему. И в какой срок вам ответят. Если этого не будет, то они нарушили, и за это дело они могут очень сильно пострадать. Сейчас все это дело на учете по системе электронного правительства. Так, что тут еще? Значит, если вы вот по земельным вопросам, это вопросы сложные. Почему? Потому что некоторые государственные функции, государственные услуги могут быть разделены. То есть я обращаюсь в госорган с заявлением, госорган какую-то промежуточную вещь делает, потом я должен пойти в сфере деятельности рынка, заказать, допустим, какую-то схему, заказать земельный проект, опять госорган это дело притащить. Госуслуга начинает продолжать, потом опять что-то сделает, и все это дело в конце концов закончится, допустим, выделением земельного участка и регистрацией в ЦОНИ земли. То есть это вот земельные вопросы, они самые длинные. Поэтому э, я как бы не являюсь узким специалистом по земельным вопросам, но вы можете прийти в отдел земельных отношений и вам конкретно по вашему вопросу обязаны все расписать. Что вы делаете, в какие сроки вам отвечает госорган, куда вы дальше идете, значит, сколько это стоит, если это сфера рынка, и если они не знают, к кому обратиться и вам скажут, сколько это стоит, сколько это делается в этой организации, к кому вы опять придете, вам полную вот эту структуру распишет госорган земельных отношений, потому что он обязан вас консультировать по своей сфере деятельности. Вот, а там каждый вопрос имеет свою процедуру, поэтому я как бы, вряд ли смогу вам ответить. Что тут еще? Ну, как, бы, как бы больше вопросов у меня нет. Коллеги, у вас есть еще возможность задать мне вопросы. Это у нас третий заключительный вебинар по вопросам местного самоуправления. Причем я именно концентрировал ваше внимание, что это, что это не просто местное самоуправление. Это, с одной стороны, развитие местных территорий, в которых живут половина населения Казахстана, и как бы есть мотивация и польза от этого дела. А с другой стороны, это новые, совершенно инновационные механизмы участия наших граждан в решении вопросов местного значения, связанных с финансированием, которые, к сожалению, ни на 50, ни на 70% не используются. Они используются на какие-то там ничтожные проценты, то есть у нас применительная практика вот, законов очень сильно отстает от наших законов. И этот вот разрыв нужно сокращать. Сокращать его нужно разъяснением законов. Нужно сокращать вовлечение нашего населения вот, в эти процессы, которые они уже имеют право по закону как бы, требовать и действовать. Поэтому я и себе... И вам желаю успехов в этой сфере деятельности, которая как бы, будет развиваться, наверное, еще много-много лет. И она очень перспективная и для развития инициативы, и для развития демократичности нашего общества, и по преодолению правового нигилизма, который нам тоже очень сильно мешает жить. Поэтому давайте вместе с вами, вместе с государственными органами будем работать по развитию местного самоуправления. Всем спасибо. Надеюсь, что вам это пригодится в вашей жизни. Удачи в вашей работе. Пусть вам сопутствует удача. С наступающим Новым годом. Всех благ. Не болейте.